Ну что, добро пожаловать, ребят, на стрим, ну и что ж, сегодня начнем, ёб твою мать, стример немножко, это, 12 IQ, чтобы байзу, изначально. Так, ну что, наша карта, 25 территорий, ну и будем постепенно захватывать, самое главное захватить основные территории противников, их столицы, так сказать. Домная территория, потом космопорт, потом... Пустоши, потом Ландейское побережье. Э, леса серии Надо будет потом горы Гипериона захватить. Э, и потом, потом нужно будет по территориям. Как-то так. Так. А, ну, я... Ненавижу. Отлично. На Тау я точно не хочу нападать, потому что, я знаю, какая-то самая геморройная, блин, атака. Гридовая база. На самом деле, мне ее надо уже забирать. О, кстати, если я вообще сюда... Страх. Ну, неплохо. Не, иди сюда. Сюда иди. Как-то он не жаждет сюда идти. какие это неправильные лорки. Они уже с лицом сморку должны были лететь на меня и с криками игра уничтожать. Ох, твою мать затриггерил. Куда ты идешь, дебилоид? Алло. А можно, пожалуйста, блять. Обожаю эту игру порой. Най хуя. Короче, ну мне новый нужен будет. Алло о тут тут Езжай давай. почему В Так... У ну, то можно сказать поймали неплохо. Давай-давай, пасуны! Все. Короче, можно за забуриваться. Это просто самая геморройная миссия. Почему я не могу базу свою сделать, если... Как если это вообще попадаю с войсками туда? Ой, да, блин, с такими потерями, конечно. Ну ладно, сам он взял. Так, и теперь надо еще два хода потратить, чтобы, блин, напасть на вот того Зорка. Может, на Холосита напасть. М -м -м. Тут карта еще, кстати, небольшая. Могут, в принципе, и по Фасту. Отлично. Минус Косарь просто влияние. Блин, лучше оставлять надо было на базе. Ну, короче, вам просто... Да... That... фак. Блин, вот это уже проблема. Очень-очень-очень большая проблема. A few moments later. 무얼, это ГГ. Это ГГ. Это ГГ. Господи, блядь. Крепный, блядский хаос, блядь. Не, я... Так просто, я не сдамся. Не, не, не, не, просто, так я не сдамся. Вот теперь он тут даже один. Ждём я его просто сразу зарашу. Ох. Коротко о первом довике. И том, как разъезжаются и... ее. Как... Узкие проходы – это самый худший враг. <laughs> Блять, а зайдите вы уже, пожалуйста, сюда. Господи, как я ненавижу. Я это смог сделать. Зайти сюда. фух блин, ну все. Минус хаос. Ну все, одним меньше стало. Блин момент сейчас если льдары сейчас захотят напасть на меня мы не столь они это могут сделать ладно я буду надеяться что этого не будет чертова артиллерия надо пушать бляская артиллерия сука дойду до тебя пиздец давайте толбу их? Фак. Фух, не напалит. Быстрей, мой лорд. Живущие убегают. Сюрпрайз, матефака. У живущих. Здесь как бы два варианта. Либо идти наверх сначала, либо идти круто. Я всегда шел наверх. Сажал и потом уже шел круто. проблема в другом то, что круты имеют... Плохой такой юнит. Черт, динозавр. Ладно, вверх так вверх. Я не против, я не против, я не против. Круто, живитесь там спокойно. Где он есть, он не пойдет со мной? Оо. Oh, yeah. <звучит> yeah. Да что вы там разойтись, блин, не можете, господи. Вы так дико этот триггерит, блин, не в технике запутались, а. Куда ты.. Oh! Жопа! Горит. Фак. Ну неплохая армия для обороны. Сейчас я могу немножко обосранс сделать. Ну как немножко? Множко даже. Похер. Заваливаем мясом. Чувствую что все мои ветераны в передохли, поэтому будем набирать новых. Чртовы фанатики были уничтожены. Остались только эльдары. <свист> б твою о, да. Передавая база ульдаров от отменяется немного. Ч у нас вообще по территории тут? Так. Ну что? Проблема ульдаров в том, что их нельзя рашить. То, что здесь надо <свист> удерживать эти ключевые чертовые точки определенного количества времени. Все. Грубо говоря, эта победа 10 минут все-таки. <свист> Все, после этих слов сейчас, я думаю, о да, так, эм... так, это все четыре, вот это все остается раз. здесь. Ях сейчас, намало так его... Все, можно идти. Всё, пройдено. О. Прощайте, врата Прощайте, дары. После многих долгих и кровопролитных боев кровавые вороны наконец закончили свой поход очищения на Кроносе. Боевой крейсер «Летание ярости» оставался на низкой орбите, обеспечивая пресечение любых попыток проникнуть на планету, пока пятая рота удерживала Кастелум Инкоруптус на Северной Ванделе. Командование сектора имперской гвардии подало протест относительно действий кровавых ворон и доложило о них инквизиции. Кровавые вороны успешно защитили себя и свои действия, убедив дознавателей, что генерал Александр должен был подчиниться приказу кровавых воронов и отступить. Тем не менее, Инквизиция начала вести пристальные наблюдения за действиями Ордена, так как, по слухам, не все обнаруженные реликвии были сданы. А многие командиры гвардии, потерявшие друзей на Кронусе, поклялись никогда не забывать о пролитой там крови. Вскоре после окончания войны начался один из самых печальных периодов в истории Ордена.